Наступил 2023 год. Наступил 2023 год. Супер Юрик, ведь он настоящий блок. Он сует блок на блок. В этом году поведет. Сто процентов я вот верю. ведь он настоящий блок. Недавно было вчера, и тогда наступил, да, начало было недавно, но это было в том году, наступил 2023 год, супер Юрик Тренди ему повезет, наступил 2023 год, да, супер Юрик Тренди ему повезет, да-да-да, он крутой, записал начало, да, он топ, да, он топ, наступил 2023 год. Супер Юрик Тренде ему повезет. Наступил 2023 год. 2023 год. Наступил. Наступил. Наступил. 2023 год. Наступил 2023 год, супер Юрик Тренди, ведь он настоящий блог, конфликт блок на блог. В этом году повезет сто процентов, я вот верю, ведь я настоящий блог. Наступил 2023 год, супер Юрик Тренди, ему повезет. Да, да, да, круто. Записал начало, да, он, -топ, да -он -топ. Наступил 2023 год, супер Юрик Тренди, ему повезет. Наступил 2023 год, 2023 год. Наступил, наступил, наступил 2023 год.